Покупая технику, мы не всегда задумываемся о ее истории, а ведь многие из них проходят огонь, воду и медные трубы. Одной из таких компаний является АЭГ, о ней и пойдет речь. История предприятия начинается в далеком 1883 году, тогда ее основатель Эмиль Ротенао выкупил патент на производство лампочек. Собственно, на долгие годы это и станет основным направлением для компании. Изначально ее назвали Немецкое общество прикладного электричества. Уже привычное нам название АЭГ появилось спустя четыре года. На тот момент в компании появился и новый сотрудник Михаил Добровольский. Он, отдавая все свои силы работе, сделал множество открытий, например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Главное его применение – преобразовывать электрическую энергию в механическую. Также Добровольский выделился на международной электротехнической выставке. Он запустил передачу переменного тока на большое в то время расстояние 175 километров. Компания начала развиваться стремительно и спустя недолгое время стала конкурентом лидера электроэнергетики Сименс в 1897 году в АЭГ приходит архитектор Петер Бернес. Он занимался проектами многих заводов и точками розничной торговли. Также он спроектировал логотип, шрифт которого по сей день остался таким же. Спустя короткое время АЭГ заполнила все области электроэнергетики. Ведь компания придерживается философии. Мы должны быть первыми всегда и во всем. Лампы, электродвигатели, стиральные машины, холодильник, плиты и многое другое. Другое. Большинство из вышеперечисленных вещей появились впервые на свет благодаря именно АЭГ. В начале 900-х компания изобретает прибор для сушки волос, зарегистрировав за собой право на использование слова «фен». Даже сегодня фены марки АЭГ применяют буквенный знак тех времен. Фуэн. В 1910 году компания делает первые шаги в производстве самолетов и во времена Первой мировой войны представляет свой первый бомбардировщик. Спустя пять лет из жизни уходит основатель компании Эмиль Ротенау. И, как полагается, бразды правления переходят к рукам его сына Вальтера. Начиная с 1935 года компания становится первой, кто произвел встраиваемый холодильник Санта. В этом же году Берлин принимает крупную радиовыставку, где АЭГ презентуют первый в мире аппарат магнитной записи, название которого – магнитофон К1. Во время Второй мировой компания активно производит приборы ночного видения – ПАК-40. Само собой, окончание войны стало непростым испытанием для компании. Центральный офис был разрушен, а также изъяты несколько заводов. Поэтому управление и оставшееся производство перевели в Гамбург. И уже там, в 48-м, запускается производство высоковольтных распределительных устройств и машин для печати билетов. Следующее знаковое событие происходит спустя 10 лет. Компания набрала обороты и начала удивлять мир новыми изобретениями. Тогда предприятие представило первую в мире стиральную машину-автомат – Лавомат. Рекламный слоган которого звучит так: опыт гарантирует добротное использование. Как вы могли заметить, ее размеры схожи с сегодняшними образцами, вот только объем вещей для загрузки был невелик. В 1961 году выходит первая встраиваемая морозильная камера. Кстати, если ее сравнить с сегодняшними, то она больше напоминает переносной холодильник. Три года спустя появляется первый сушильный барабан, что становится на то время диковинкой. Ведь все люди привыкли сушить вещи на веревках. Начиная с 70-х, количество сотрудников компании достигло 178 тысяч, согласитесь, внушительно. Но несмотря на это компания впадает в кризис, а все из-за неудачных проектов. Одной из таких затей стало строительство конвейера для багажа в аэропорту Франкфурта. Все это привело к тому, что компания продолжительное время работала в минус. Тем не менее, в 1977 году АЭГ выпускает первую полностью электрическую плиту. А начиная с 80-х, оснащает свои стиральные машины технологией Ока. Это означало, что в процессе стирки машина потребляла меньше моющего средства и воды. Тем не менее, до 2000-х компания брала кредиты и переходила множество раз из рук в руки, подвергаясь различным изменениям. В этот момент кажется, что история АЭГ закончена и все, что строилось на протяжении ста лет, можно просто перечеркнуть. Бывший центральный офис снесли, а на его месте возвели новое здание. Закрытие привело к длительной забастовке не только сотрудников, но и потребителей, которые не остались в стороне. Договорившись об оформлении кредита, в 2005 году владельцы предприятия переводят свои производственные мощности в Польшу и Италию. Теперь все приборы быта, кроме духовок, плит и варочных панелей, производятся за пределами Германии. В этом же году компания Electrolux выкупает права на бренд и берет управление в свои руки. В 2008 году останавливается производство стиральных машин, машин марки AEG, но спустя год предприятие возобновляет работу, используя все то же имя в составе концерна. После этого мы можем наблюдать уже успешное производство, которое длится по сей день. Я считаю эту компанию по праву легендарной, ведь она прошла множество испытаний, несмотря на которые умудрялась быть первой практически во всем. Кстати, в этом году AEG празднует 135-летие. Чем они только не занимались – самолетостроение, плиты, холодильники, машины и многое другое. Так что сегодня мы можем наблюдать стильную и надежную технику, которая прослужит вам долгие годы веры и правдой. Моя история подошла к концу, а история АЭГ продолжается, набирая обороты и при этом держа высочайшую планку качества. Напишите в комментариях историю, какой компании вы бы еще хотели узнать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А также узнайте, как развивались посудомоечные машины и ответы на самые популярные вопросы в холодильниках. Пока!